доброго времени суток сегодня хочу показать вот такой цветочек я его связала для шапки и чтобы связать вот такой цветочек я взяла в этот раз будет он двухцветным два цвета не так это у меня стопроцентный детский акрил И набираем. Крючок у меня два с половиной, и набираем 13 воздушных петелечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь восемь девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать и теперь соединяем наше колечко. Делаем вот я в первую петельку соединительной петлей соединю колечко и вяжем 1 2 3 3 воздушных петелечки и вот сюда в это колечко мы будем вязать 25 столбиков с одним накидом здесь у меня шерсть натуральная и здесь намного толще нитка и у меня уходило в каждое колечко по 20 столбиков акрил тоньше у меня уходит 25 вяжем столбики с одним накидом накид крючок под наше колечко захватываем рабочую нить и протягиваем через две петелечки еще раз захватываем рабочую нить и еще протягиваем через две петелечки снова накид и снова вяжем столбик с одним накидом и таких столбиков у меня здесь поместится 25 И вот так вяжем пока не обвяжем наше колечко столбиками с одним накидом обвязала столбиками у меня 25 столбиков с одним накидом в зависимости от ниток бывает и до 30 столбиков помещается вот в это колечко из 13 воздушных петелечек и теперь мы соединительной петлей присоединяемся в нашу вот эту вот третью петелечку из воз, из столбика воздушных петелечек присоединяемся присоединились присоединились отрезаю ниточку И прячу ниточку Хорошо, спрячем нашу ниточку теперь я беру ниточку желтого цвета еще такой кружочек буду вязать желтым цветом и тоже набираем вот так же 13 воздушных петелечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Набрали тринадцать петелечек. И вот так в кружочек присоединяем к этому кружочку наш следующий кружочек. И соединяемся в первую петелечку воздушную, соединяемся соединительной петлей. И вяжем три воздушные. И снова обвязываем наш этот кружочек двадцатью пятью столбиками с одним накидом. обвязываем точно так как обвязывали этот обвязала желтый наш кружочек вот он 25 столбиков с одним накидом и в третью воздушную петелечку присоединяюсь соединительной петлей и снова отрезаем ниточку и прячем петелечку и отрезаем ниточку и прячем ниточку. Желтое колечко мы связали, ниточку отрезали, спрятали, и теперь будем вязать сюда снова розовое колечко, снова набираем 13 воздушных петель. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Набрали тринадцать воздушных петелечек и присоединяемся. Присоединяемся в нашу первую петелечку соединительной петлей вяжем 3 воздушные и снова сюда в этот кружочек вяжем 25 столбиков с одним накидом Свяжем 25 столбиков и снова закроем наше колечко. В третью воздушную присоединимся. Потом будем вязать желтое. И снова еще одно розовое. Всего 5 колечек. Вот таких вот 5 колечек, соединенных друг с другом. И я покажу вяжем еще два колечка: вот это вот розовая, и вяжем желтое, и я покажу как следующее пятое будем вязать, как будем соединять пятое розовое колечко. Вот у меня связаны четыре кружочка. Первый, второй, третий, четвертый. И у меня связана цепочка из 13 воздушных петель для пятого кружочка. Вот так соединяем наши крайние кружочки. Протягиваем цепочку из, 15, из 13 воздушных петель. И тоже соединяем ее в первую воздушную петелечку соединительной петлей и набираем три воздушные петелечки. Также Провязываем 25 столбиков с одним накидом. Под вот эту вот, под этот кружочек из воздушных петелечек. Делаем вот такой же кружочек еще один, пятый. Вот он пятый кружочек, которым мы соединили два наших крайних кружочка. Обрезаю ниточку, прячу. Вот такая у нас конструкция получилась. Теперь вот так выворачиваем наши лепесточки. И у нас получается вот такой вот цветочек. Вяжите с нами, вяжите сами, вяжите лучше нас.